Эй ты, да ты, любишь лежать на диване Но вдруг вспоминаешь, что сегодня надо на работу И ты не хочешь вставать с дивана Не волнуйся, решение есть Новейшая разработка Альянса который на ваших глазах протестирует Василий Скажи привет, Васа Реактивный диван может доставить вас на работу Домой, да куда угодно А самое главное, вам не придется с него вставать Успейте заказать, ведь первым пяти покупателям скидка 90%. процентов.